Всем привет! Меня зовут Александра Газеева, и я сертифицированный HR-эксперт. Вот уже на протяжении 5 лет я обучаю персонал медицинских стоматологических клиник, как работать с пациентами. 5 сентября в 11.00 я проведу вебинар для вас, посвященный теме поведенческой типологии диск. На этом вебинаре мы разберем 4 типа личности – я расскажу, как работать с разными пациентами в зависимости от того, какой они тип личности. И самое главное и интересное, я дам готовые кейсы, как аргументировать план лечения и продавать план лечения пациенту в зависимости от того, какого он типа личности. Приходите 5 сентября в 11.00 на вебинар. Все подробности на Мегастом.